Лидия Ермошина сообщила правозащитному центру «Весна» о том, что в избирательные комиссии будут все равно отбирать, исходя из политических взглядов претендентов. И, в принципе, другого мы и не ожидали, потому что из выборов выборы э, избирательной комиссии формируются из числа тех, кто лоялен существующей власти, и нынешние выборы в Палату представителей будут не исключением.